Всем привет, с вами Пристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами подведем итоги розыгрыша, спонсором которого является интернет-магазин Пластилинкин. Спасибо большое интернет-магазину за замечательный приз. Итак, счастливчика определим при помощи Лизу Анэй. Вставляем ссылку на видео в строку программы. И она рандомно выберет комментарий счастливчика. Комментарий выбран, и теперь я проверю, все ли условия участия были соблюдены. Переходим по ссылке с репостом и попадаем на страничку Ксении Лебедевой. Отлично, репост есть. Теперь проверим второе условие. Ксения должна состоять в моем сообществе. Проверяем и есть, она состоит в моей группе. Ну и последнее условие, нужно быть подписчиком моего канала. та -дам! А вот и мой канал. Ну что ж, Ксения выполнила все условия, и она является победителем нашего розыгрыша. Сегодня же с ней свяжусь и порадую, если она не увидела итог розыгрыша. Друзья, остальным я желаю творческих успехов и вдохновения. До новых встреч! Пока-пока!